здравствуйте друзья и гости моего канала вас встречает гостеприимная богом хранимая кострома город 40 -ка церквей колыбель рода романовых родина ивана сусанина Сегодня я продолжу рассказ о торговых рядах. Торгово-складской комплекс конца 18 века, который занимает несколько кварталов от Сусанинской площади до бывшего Кремля в самом центре Костромы. В этом видео я расскажу о больших мучных рядах дата постройки 1775 год большие мучные ряды памятник гражданского зодчества костромы конца 18 -го года в стиле раннего классицизма одно из основных торговых сооружений города играющее важную роль в застройке его центра входящий в комплекс торговых рядов это образцовый в своем роде памятник градостроительного искусства времени екатерининской городской реформы двухэтажное кирпичное здание Подвалами в плане имеют форму крупного замкнутого коре со скругленными углами. Двускатной кровлей, по объемной композиции, оно является своего рода двойником гостиного двора, расположенного напротив них и имеющего одинаковые с ним основные размеры и формы. Однако у больших мучных рядов есть несколько отличий, торговые лавки у них вдвое больше, чем у гостиного двора. Корпус состоит из отдельных помещений лавок, образованных внутренними поперечными стенами, которые расчленяют их на отдельные секции. В основу планировки легла типовая секция купеческой лавки. Каждой лавке, размером 4,5 на 7 метров, соответствовал одинарочный пролет галереи. Торговое помещение находилось на первом этаже, для складирования товаров использовались второй этаж и подвал. Наверху обычно располагалась контора лавки. Архитектурный ансамбль рядов строился в течение нескольких десятилетий. Большая часть построек сохранилась до сегодняшнего дня в практически неизменном состоянии и выполняет свою основную функцию. Внутри больших мучных рядов в настоящее время находится так называемый колхозный рынок на котором фермерские хозяйства продают сырые и молочные продукты, овощи, мясо, мед, торгуют одеждой и товарами первой необходимости, крупы, муху и многое другое. Кострома гостеприимный город, располагается на берегу матушки Волги, богат своими старинными достопримечательностями, самый значимый город Золотого кольца России. Приезжайте и увидите красоту российской глубинки. Желаю всем хорошей осени и отличного настроения.